Включайте дым, дым включен. А я хочу нас немножко попросить. На Стив Джонс по вашему экрану, еще один наш судья и еще один рейс контроля. Да. Стив Джонс, который как раз Челленджерами занимается и такой наставник пилотов, спрашиваю, на слова Челленджеров. Стив Джонс, который сегодня пролетал у нас. В отличие Перед от обычных, к... он спустился сюда. Нет такого поведения, что... Женщина за штурвалом у руля. Это по счастью, я вам так скажу. Даже в гражданской авиации иногда можно услышать прекрасный женский голос, который говорит э, уважаемые пассажиры, видите свои скидки ваших кресел, в там, да, в этом, а не, неважно, женским голосом. Все в шоке, но это нормально. Мало того, в течение сегодняшнего дня, чуть попозже, вы увидите выступление Светланы Капаниной. Ребята, нашей прославленной. признательным знаком самый титулованный пилот на планете Земля Вы представляете какого он будетем